Здравствуйте! Сегодня у нас 2 июля 2020 года. Канал Народовластия, программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир, вещаюсь с дальнем зарубежья. Прошу вас, напишите, слышно ли, видно ли, потому что он мне не показывает впервые, наверное. Вот вчера такой же был. То есть пишет функция а, прямой трансляции. В общем, отсутствует. Так что я не знаю, есть видео, нет видео. Видно и слышно. Видимо и слышно. Очень хорошо. Хотя я ничего не понимаю, почему он так... Есть звук. Вот так. Он мне 10 минут писал, что нет функции прямой трансляции. Так ее нет. Шеф пришел. Окей. Привет. Я... Мне даже не верится. Потому что я уже думал, перезагружаться придется. Спасибо. Очень хорошо. Давайте... Поговорим о сегодняшних делах скорбных. Помните, как горбатый? На самом деле все очень весело. Я прошу, напишите свои вопросы, потому что, ну, одно меня интересует. Может быть, и мнение одно у меня, а другое у вас. Поэтому давайте в том числе и обсуждать. Вот эти вот немыслимые проценты Которые нарисовали Ну помните, если я вам говорил, что а, Две трети они должны нарисовать Явка должна быть две трети Помните, надо найти это прямо и вставить То есть, вот а, такое рисовали Да Как, как Помните, помните, пилат да? Квод скрипси-скрипси сказал, когда ему говорит, а что ты написал там Иисус Назарей, царь иудейский. А он говорит, что написал, то и написал. Вот, вот так эти, ребят, что написали, то и написали. То есть, объяснений никаких тут нет. Объяснение одно, что они должны были написать две трети. Ну, потому что чтобы доказать легитимность этого процесса. Но самим себе или кому, я не знаю. Вам придет... Чего? Кто мне придет? Да, привет. Только одни ответы. Да, один простой вопрос. Да, Коля. Ну, вы понимаете, когда этот вопрос... Задает там Цицерон, да, в Сенате, там, доколе, Кателина, ты будешь испытывать наше терпение, ну, там есть консулы определенные, которые могут дать ответ на этот вопрос, да, пойти и попробовать сразиться, да, они имеют потенциал. А когда мы как раз тут вот императора наблюдаем, и доколе он будет распоясанный такой, ну, это от народа зависит. Согласитесь, тут... Нет, ну есть, конечно, возможность у единиц определенных решить этот вопрос. Вячеслав поводу мужского государства. Эти... Товарищи залупаются на вас и мечтают всех... Жечь в печах русских женщин не оказывайте им, пожалуйста, никакой поддержки главной тайной запутник Ну, я знаю людей, которые как поддерживают это мужское государство и являются членами достаточно приличные люди. Что там в, в каждой же э, организации общественной массы таких и таких, поэтому это разные люди. Я говорю, в общем-то, о приличных людях всегда, когда о какой-то общественной организации. На ноль умножать нельзя. Ну, это да. Так что сейчас, вот видите, там голосовали сердцем. Голосовали сердцем. На самом деле никакого голосования не было. Те люди, которые. Еще раз мы можем с вами все посмотреть. Это очень важно, на мой взгляд. Потому что, ну, конечно, народ был. Да, был. Вот мы сейчас можем даже увидеть этот народ, как он выглядел. Да, давайте сейчас все посмотрим. Какой был народ? Вот такой народ был, видите? Это разве не люди? Помните, как... Говорит, Убить дракона. Говорит, видишь, что народ говорит. говорит, это не народ. Это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города. Вот, видите, вот эти это те, которые хуже народа, лучшие люди города. Но они были. Они были вот эти вот? Конечно, были. Конечно, были. И вот, собственно, они все и решили. Если бы не было никого, если бы был бойкот полный, то Путин бы остался у разбитого корыта. Вот посмотрите, ну да, вот это вот все происходило. Даже если бы они просто шлялись вот по городу с этими котомками, их фотографировали и ржали, то уже можно было бы нарисовать все, что угодно. Вот они приезжали, вот они приходили, видите. Хотя Эл Панфилов говорит, что не было никакого голосования на таких, значит, этих участках импровизированных, да, вот было, как же не было. Полно, а, вот посмотрите, я еще раз покажу все вот эти вот фотки такие замечательные. Сейчас продолжим смотреть. Вот, видите, вот, с собачками, с человечками, вот видите, под крышей даже. Это, наверное, Центральная избирательная комиссия. Я уже говорю, вот на пенечках. Все эти фотки вы видели, но нужно понимать, что это люди, это наши люди. Вот это все наши люди, которые нам устраивают такой рок-н-ролл. Вот с этими колясочками. Да, они там за копеечку, за какую-то за долю малую. Вот, вот это вот мне очень нравится фотография. Я говорю, прям это картина какая-то, голосование на полевом стане. Прям, блядь, вот тоже. Прям шедевры. Но это же все люди. Это же все организовано, кто-то вот эту херню сколачивал, да. Все это кто-то делал и не отказывался. Вот видите, люди не отказывались от этого. Они говорили, да, от меня ничего не зависит. Оказывается, зависит. Вот чиновники тут в очередь построились. Да, их пригнали, их с работы выгонят. Всех откуда-нибудь выгонят, что-то с ними обязательно сделают, да. Ни у кого не вот видите, по ну кто-то же из тех журналистов, логовыми, кто снимал, кто-то кто же сделал, партии, показал вот этот вброс. И кто-то показал и это на, на экране, экране, да, по телеку показали. Недаром же это все делалось. Вот это и вот, вот урно... Это символ э, Вот этого голосования вот Видите, они в пачках Это в Саратове Так голосовали Вот, вот такой бюллетень Это тоже символ Лучшая поправка Путина Отставка, следующий срок тюремный Вот и это символ Люди, которые лежат На Красной площади И вот это символ Это тоже люди Поэтому те, кто там как-то разочаровался, они должны вот этого парня помнить, который пришел на избирательный участок в качестве члена избирательной комиссии, вот вы в такой майке и здорово рисковал, и еще неизвестно чем это закончится. Вот кто-то же прикололся, так тоже, это же не случайно так сделал, там организация похорон. И вот это вот тоже замечательно. Это же все было. С одной стороны люди, и с другой стороны люди. И вот кто из нас, так сказать, победит? Вот Конные избирательные комиссии или нормальные люди? Но вот эти конные избирательные комиссии, они же тоже из народа состоят. Нельзя сказать, что все были против. Говорят, вот все были против. Нет, не все. Вот эти-то были за, вот эти на конях. Представляете? Так что нужно, нужно все это помнить помнить и про а вот про то, что следующее голосование, которое должно пройти там по выборам в Госдуму, не имеет никакого смысла, что вот так это должно быть, понимаете? вернее так это есть, а быть оно должно совсем по-другому. Вот так, вот. Как это должно быть? То есть люди должны протестовать. Вот мне нравится. Кощей бессрочный. Очень хороший плакат. Замечательный. Евро в одном глазу, а в другом доллары. Вот лучшая поправка Путина. Отставка. Прекрасно. Так что вот все это выглядит. Таким вот образом, видите, вот, время на раскачку теперь у Вовы есть, и будет он нас качать сколько хотите, но он и до этого нас сколько хочешь качал, и до этого мы говорили, что на выборах ничего мы не решим. Вот это вот самое, больше всего мне нравится, это потому, что разошел, разошлась фотография, и вместо этой женщины Эллу Панфилову изображали. Элла Панфилова рассказывает теперь, что не было голосования в багажниках. Как же не было? Было, все это было. Так что вот интересно написал человек, Пятая колонка из этого, из Твиттера. «Если верить телевизору, самый первый день в истории России, когда мы уважаем русский язык, сохраняем память предков, чтим защитников Отечества, не отдаем детей в рабство геям и не трахаем гусей». В общем, дальше. Еще вчера все было наоборот, оказывается. Очень точно подмечено, да. Такие дела. И Путин заявил, что понимает тех наших граждан, кто проголосовал против. Я думаю, что он не понимает тех, кто проголосовал за, что он хохочет, думает, блядь, что за дураки, а? Что за дураки, которые еще были, еще несколько человек пришло и проголосовало за, но кого-то еще пригнали. Спасибо вам большое за поддержку и доверие, сказал он, а дальше вообще просто прелесть. Нельзя забывать, что после развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени, Уедь, 20 лет. А, после развала 30 лет, после развала Советского Союза, 20 лет он только у власти, 30 лет это мало. Люди за 30 лет построили Японию после войны, какую, Германию, какую, за 30 лет вообще весь мир изменился, 30 лет. Безусловно, и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования и становления, 30 лет, она как Илья Муромец, что ли, на печке сидит. Мы пока еще очень уязвимы. Нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо всем тем, кто поддержал поправки. Поняли, чем он говорит? Нихера не еще, будет только хуже. Потому что нужна внутренняя стабильность, так называемая. То есть будут красть все под ноль, ничего никому не давать. И вот те какие-то платежи, которые он сделал, временные. Он теперь решил прекратить, потому что он, наверняка же его убедили, что там, ты посмотри, видишь, как мы всю ситуацию держим, нахер платить, давай лучше, лучше деньги сюда нам, на безопасность там, ну, еще там на какие-то а, дела, связанные с тем, чтобы разводить народ, да. Вот такие... Вот придет время, Мальцеву памятник еще поставить в России или не в России. Вы знаете, честно, я не хочу, чтобы мне памятник в России поставили. Я хочу, чтобы по, по прошествии времени говорили, блядь, такая сука был Мальцев, такая просто пиздец, он вернулся, блядь, и тут бошки, сука, рубил, вешал, блядь, сжег. Такое он начудил, бля, никаких памятников ему нельзя ставить, ни в коем случае, это злодей, таких не было блядь, злодеев, Иван Грозный херня, Сталин херня в сравнении с Мальцем, вот что я хочу, понимаете, я не хочу памятников, чтобы мне сказали, такой классный блядь, он был, не хочу быть классным. Простите, простите, но я говорю то, что думаю. Так, и Вова Путин... Значит, нуждается во, во внутренней стабильности еще лет там 30, да, пока не заточит конек. А мы как раз не нуждаемся никакой внутренней стабильности. Определенная масса людей, которые рассчитывали на то, что... Ну, на перемены рассчитывали. Ну, наконец-то поняли, что перемен не будет. Что выборы никакие. Если кто-то сейчас вам будет говорить, пойдемте на выборы, это выглядит смешно. Да, это может только для того, чтобы раскачать ситуацию. Хотя и, и без выборов ее уже можно раскачивать. Вот, блин. И Песков сказал, что де факто состоялся триумфальный референдум о доверии Пу президенту Путину. Ну, мы говорили, что на самом деле это референдум о доверии, конечно, он провален. Потому что устраивать референдум о доверии в подворотнях, в сортирах, за гаражами, за сараями – это смешно. Такая власть не может быть легитимной. И сейчас, вот рассказывая о том, что это доверие Путину – Вызывают недоверие у тех даже, кто ходил и голосовал за. Я говорю, да, это, это, это, это оказывается, мы так Путину доверяем, вот подворотних хереть не встать. То есть вся эта избирательная система, про которую нам рассказывали, которая строилась 30 лет, особенная, у этой избирательной системы был особый путь, закончилась она вот этими, сейчас, блин, вот этим вот багажником, да, это вот классическая фотка, и конными вот этими, блин, где они эти конные, -то? потерял я их, господи, да, членов этих комиссий, нет, это это вот, это, это правильный человек Вот этим вот закончилось Вот этим вот закончилось Вот этим закончилось Во, Вот, это, вот ну, это моя любимая фотка Это просто очень мило Как-то так вот Так по-домашнему Кандова так просто Очень хорошо Так что а, Назвали это Однозначным триумфом я... Все начали кричать по поводу того, что это триумф Моли. И вы знаете, вот тут у меня опять такой когнитивный диссонанс. Вот те кричат, что это триумф Моли, кто очень сильно наезжал на Мальцева. Да? Очень сильно, не буду фамилию называть. Они берут те самые слова, которые Мальцев херачил Путина многие годы назад. Десятилетия назад. Я вот э, то, что неподтвержденное, не буду э, рассказывать. Да, вот то, что вы можете посмотреть, вы можете посмотреть живой журнал Вячеслава Мальцева 22 сентября 2011 года. Заметка называется Триумф Моли. Вы можете посмотреть 15 февраля 2012 года. Триумф Моли в скобках очень прожорливый. И я там пишу Рифеншталь сделав ну кусочек я прочитаю фильм о съезде нацистов и выступлении на нем Гитлера назвала триумф воли кое-кто из современных кремлевских пиарасов пытается поддержать, подражать нацистам и копировать их различные шоу победителей но получается жалкая пародия когда я вижу Путина на съезде единоросов и при этом вижу как пожираются остатки великой империи я называю это триумф моли и вот те люди, которые там, обвиняли Мальцева в реакционности, в том, что он там реакционер какой-то страшный, да, экстремист, и у него особая риторика, они вдруг через десятилетия и иногда даже раньше начинают пользоваться риторикой Мальцева. Потрясает, да? И при этом я все равно остаюсь террористом и экстремистом, потому что я чуть-чуть впереди их. Понимаете, я говорю те вещи, которые они пока еще не говорят, но которые через несколько лет будут говорить. Ну, у России нет этих нескольких лет. Так. Такие вот дела. И много вывешенных голосовалок на различных ресурсах. Я вот две взял, чтобы, ну, которые прислали в авторский канал, ко мне в народовласти новости, в Телеграм. Это присланы они из... Господи. Ой, Господи. Так, так. Ага. Там что-то с Востоком связано С Дальним Востоком был А, вот Нет, ну как его Дальний Восток С Владикавказом Как раз новости Владикавказа вовсе И никакого и не Восток Это другие с Дальнего Востока Или откуда-то, я перепутал Вот еще одни Вот с Владикавказа такие так, вы верите в цифры, публикуемые циком? 12% да, 88% нет. Это к вопросу триумфа. Дальше, вы проголосовали да за поправки 17%. 17% обратите внимание. Знаете почему? Потому что они до этого молчали, им было стыдно. Да, против поправок 24, не ходил голосовать 59. Вот это истинные цифры, понимаете? Это истинные цифры, вот такие. Потом, такие вот интересы. как вы проголосовали за поправки в Конституции? Это из Твиттера Андрей Меркин повесил, а Кафельников Евгений ретвитнул. Значит, да, 81%, нет, 33%, не ходил, 51% и 6, 5%. Ну, там такого нет, поэтому не ходил, и это одно и то же, и так и получается, 59%. Да? Так что, или 58%-то. В общем, цифры все бьются. Посмотрите, вот на любых ресурсах абсолютно одинаковые цифры. 16, 17, 15, 14 за, около 30 ходили против. И более 50, почти 60% не ходил вообще. Вот какие цифры, они истинные. Так... Из Саратова пришло сообщение, что человек пришел голосовать, дядя живет в Украине, дедушка живет недалеко, дедушка позвонил, сказал, что он приходил на избирательные участки, его нахер послали, потому что там уже все подписано. Пошел разбираться, действительно, там уже за всех проголосовали, даже за дядю в Украине. Ну, знаете, это... Всем привет от Навального. Леша тоже привет. И это же уже было у Гашика. Помните, как это называется? Погуглите рассказ, когда там э, пан... Который помер в 18 лет, как, э, пришел на избирательный участок голосовать. Там его хотели схватить, но он вырвался и убежал. И жена его очень переживала, что он может явиться домой. Там с какой-то э, ночевать не могла одна дама какую-то брала с собой ночевать. А у того на могиле плита лопнула, наверное, когда он вылазил, чтобы сходить проголосовать. Вот э, смех смехом мехом! А, в общем-то, ничего не поменялось Вот какой-то дух такой австро-венгерской империи Даже не российской империи Да, вот какой-то дух Гашика во всем В этих посаженных, которые там якобы пытались сено поджечь Сели за терроризм Вот Во всех этих каких-то людях, которых переловили и пересажали за просто слова. Некоторые просто из них ну, не отличаются большим умом и могли сказать все, что угодно. Да, и их посадили на какие-то бешеные сроки, за какие-то репосты, там, мне не знаю, лайки и так далее. Так, никто не ходил. Четыре раза ходил, пишет. Сказка о мертвом избирателе. Ну, может быть. Я не помню, как называется. Да? Вот. И Памфилов заявил, нам не в чем оправдываться. Ну, это да, конечно, а в чем оправдываться? Это, тут в этом не оправдаешься. Это преступление, поэтому трибунал должен принять, в общем-то, какие-то решения да, в виде приговора. Как-то дать правовую оценку этим действиям и приговорить людей за преступление, как они могут оправдаться. Это такое тяжкое преступление, которому нет оправдания. Это преступление надо смывать кровью, не иначе. Амфилова оценила голосование против поправок в... Значит ненецком автономном округе надо сказать в ненецком автономном округе такие результаты голосования против поправок 55 и 25 процентов за поправки 4378 Памфилова сказала что это доказывает мы результат голосования не комментируем а только фиксируем как проголосовали люди, результаты говорят о достаточности, достоверности подсчета голосований. То есть в каком-то э, э, ненецком автономном округе да, э, проголосовало 20 чем там тысяч человек, 21 тысяча граждан, э, и из них значит, 55 проголосовали против, это показывает достоверность. Может, они специально это сделали. А может быть, пора самоедам уже да, поднять вопрос об отделении от России. А как же, если у них совсем другое представление о, о жизни. Сколько вот их там в Ненецком автономном округе? семь, там почти восемь тысяч их есть. Ну, уже есть смысл отделиться. Да, я сегодня читал, что какие-то люди писали, что мы готовы все... В э, немецкий автономный округ Уехать, блядь Если он отделится только от путинской России Представляете, люди готовы Куда угодно уехать Хоть на Новосибирские острова Лишь бы только это называлось Россией Была территория России, там не было Путина То есть, та Ситуация, о которой мы говорили еще давным-давно, еще в году в 2014, помните, я говорил, что ну отдайте нам какой-то кусочек земли, там, хоть в тундре, чтобы мы могли там поселиться, и вам, Путинцам, и Ватникам не мешать жить, мы бы жили прекрасно, да, и все было бы хорошо. Вот сейчас это стало... стало... Стал вопрос в полный рост. Правда, люди говорят о северной и южной России, да, что там, как Северная и Южная Корея. Но вы знаете, мы даже согласны на северной какие-то участки, потому что я понимаю, что закончится все это очень плохо. Не будет никакой ни Северной, ни Южной России. Не будет вообще никакой России. Будет сплошной ДНР и ЛНР. То есть Путин ведет нас в ад, прямой дорогой, тащит с этими Памфиловыми, со всеми. Прямо они ухватились, как черт за грешную душу, и тащит нас всех в ад. Голосования по поправкам Конституции на пеньках или в багажниках не было. У нас не было голосования ни на пеньках, ни в багажниках. Снимали тогда, когда комиссии подъезжали. Или пожилые члены комиссии обходили пожилых в деревне. Ну, присели, отдохнули. Я понимаю, что кому-то больше всего нравятся голливудские пейзажи. У нас вот наша Россия, она такая, какая есть. Представляете, какой бред. Ну, голосование в переносные урны было, было. вот эти за сараями делали, такие избирательные участки делали, конечно, делали, сгоняли, подкупали. Все это мы прекрасно знаем. Что же, ну, могла бы по-другому выкрутиться, сказать, ну, а что, на других выборах по-другому был? Сейчас, вроде, сфотографировали с переносными урнами и все. На всех выборах они есть такие с переносными урнами. Жуть, конечно. Ну, понятно, что когда урон там из картона сделан, очень смешно. У них даже ур не хватило. О, я переехал. Да, все бы переехали, если бы у нас была такая возможность. Слава, а где вчера были твои доблестные партизаны? На Пушкинской их не было, а в регионах тем более. Рахиль Штабель. Рахиль Штабель, а вы знаете, кто мои партизаны? Вы их пофамильно знаете? Вы вот где Рахиль Штабель были, когда наших партизан 3800 человек задержали 5 5.11.17 года? Официально 3800 человек. Вы где были? Почему у вас там не был? Артисты, блин. Не, ну я понимаю, что это ник, это там Ваня Палкин какой-то пишет. Так. Елочка и другие герои Памфиловцы Да, да но у нее Памфилова фамилия Она Несколько По-другому звучит Хорошо вы написали Для членов избиркома стал неожиданностью Что за недельную работу Им заплатят не больше Чем за однодневные выборы Ну да, многие сейчас жалуются Вот эти вот Что их обманули Обманули, то есть обещали там какие-то деньги выплачивать и в результате... Ну, понятно, что наверху все деньги стерели, результат есть. Зачем же платить? Какой смысл? Давайте все отделимся от путинской эры. Я не против. Это было, было мое предложение еще в 2012 году. Ну, народ как-то слабо его поддержал, народ в Саратовской области. Я сказал, давайте строить параллельное государства. Это еще было в 12, после выборов 2012 -го года. Давайте строить параллельное государство, свои органы власти изберем и так далее. И спокойненько, а потом их потихоньку выдавим. Ну, как-то люди изначально... Это было предложение еще в конце 90-х, когда я говорю, давайте, у нас у всех есть паспорта Советского Союза, и мы все граждане Советского Союза. Вот изберем там Верховный Совет, президенты и прочее, прочее. Тоже как люди не отреагировали. Ну, сейчас с Советским Союзом эта тема прошла, вот тогда, тогда почему-то вот те люди, которые сейчас топят за Советский Союз, я их что-то не видел. Когда я за это топил, да, потом, когда это уже кончился, наверное, в 2007 или 2006 году, выступая на конференции у националистов, я сказал, что всю тему все эта тема закрывается, потому что время прошло очень много. Поэтому эта тема ушла. И... Представляете, вот так всегда в жизни получается. То есть, что-то начинаешь делать, там, люди говорят, да нет, херня какая-то туда-сюда. Потом проходят лет 15, они к тебе приходят вот с такими глазами, начинают рассказывать, как здорово пришать. 15 лет назад ты что делал? А я тогда не понял. Ну, блядь, а я, а я сейчас не понимаю, понимаете? Валерий Пешиславов, все будет хорошо, вы мой президент на век, удачи, счастья семьи. спасибо большое, огромное спасибо. Да, я забыл совсем, вот мне просят партизаны наши напомнить вам о том, что на партизанском сайте идет голосование по эмблеме, заходите, смотрите, там очень много вариантов, голосуйте, и... Также мы объявляем конкурс на гимн. Я прошу, давайте предложение. Боря, вот я так понимаю, сделал предложение, какие-то еще люди тоже готовы на конкурс поставить свои произведения. Был бы очень неплохо, чтобы был гимн какой-то... Слава народ просто хочет сесть на цепь. Да, вы понимаете, их желание-то сесть на цепь оно э, не как бы не рассматривается Путиным. Он же не на цепь их хочет посадить, он их на бутылку хочет посадить, понимаете? В этом вся проблема Если бы все ограничилось тем Что они сидят на цепи Ну ладно там вроде как Их бы там на цепь посадил Значит надо кормить, поить, лечить И так далее Дрессировать А тут нет Тут совсем все по-другому Поэтому это не на цепь Так И вот пишут, что там в ТВ 97% проголосовал, в Пензе 94% Такие рекордсвены из Таврополя 94% Мне больше всего нравится Санкт-Петербург Почти 94%, 93,8% в Петербурге проголосовало за Вы в это верите? Ну это обхохочешься вообще Ну и так далее Очень смешно, просто много нового узнаем. Ну, во-первых, оказалось, что Черноморский флот очень негативно воспринял это голосование. Много было терок серьезных. Вот корабль Василий Быков фактически воскал. Заявили, что будут голосовать против. Их там чморили. И вообще, говорят, 90% там якобы проголосовало против. Да? Вот, но вроде как... Поменяли итоги, и теперь очень злые моряки, и власть очень злая на моряков. И пограничники, с пограничниками в Питере, по крайней мере, такая же ситуация. Обратите внимание, то есть не глупые пограничники, не глупые моряки понимают, что происходит. И Путин, конечно, им не будет доверять. Сейчас он будет зачищать, пытаться избавиться от этих людей, от неглупых и так далее. Вот я говорю, с флотом у него страшная проблема. Потому что любой офицер флота, да, это очень хороший технический специалист, который ну, имеет несколько специальностей, серьезных, имеет высшее образование. Конечно, его заставить поверить, что Путин бог... Ну, наверное, никак не удастся. И поэтому ждем новых Саблиных. Ждем восстания на Броненосце не на Очакове. Все это сейчас будет. Я думаю, что очень скоро. А я была на Пушкинской. Хорошо, что были на Пушкинской. Что вот вы от меня ждете похвалы? Что вы ждете на Пушкинской были? А я всю жизнь был на Пушкинской да, Всю жизнь против Путина был И против всей этой шоблы И против Ельцина да, и, про, и против Режимов различных И в, при коммунистах не вступал В КПСС Отказался вступать в КПСС И ушел из милиции, чтобы не разгонять Каких-то бедолаг Которые, вот как вы, на Пушкинскую Выходят и так далее Всю жизнь, не раз где-то был А всю жизнь, представляете? И самое главное, что я никогда в жизни этого не хотел делать. Никогда. Я вынужден был это всегда делать. Меня всегда перед выбором жизнь ставило. У меня все было всегда прекрасно. блядь, Все отлично было. Но меня жизнь постоянно ставила перед выбором. Так это или не так? Так или не так? Ну, не так надо это менять. И я всегда что-то пытался менять. Не потому, что я демшиза, и у меня там вот в голове что-то сидит, что надо социально переустроить этот мир. А этот мир ставил меня в такие рамки, когда я не могу поступать иначе. Просто не могу. И будет Николай Шмидт. Ну да. Вот как Николай Шмидт-то тоже, да? То есть, кто-то на чакове восстал... Чувак сидел себе спокойно там что-то рисовал, письма какие-то писал, да никуда не лез, к нему приходят моряки, слышь, без тебя не можем, надо, надо восставать, мы уже, собственно, восстали. Поэтому жизнь так и бывает. Саблин был на и что? А я сказал, что он где-то в другом месте был, Саблин. Предлагаю, в качестве гимна привыкли руки к топорам. Я такую песню знаю, если честно. Я помню, давно привыкли наши руки к автоматам. Песня, вот это я помню в армии. Вячеслав, расскажи, где и когда Путина видел? Ну, на у ну, нас ли где на съезде этой Единой России видел, наиболее близко так вот, можно было а, баба выписать, а так где к не видел. Это все большое, большая честь, что ли, Карлика этого увидеть. Справедливая Россия говорит, что результаты голосования большие, должны быть признаны недействительными в Петербурге. Удивительно, да? То есть представители Справедливой России вдруг так себя повели. Как же, а как же, великий Пу? Видите, очень интересно, то есть, вот как в «Золотой антилопе», у меня любимая сказка «Золотая антилопа», да, и там все, помните, по дешам, говорит, добродетельный мальчик, да, ты будешь мне сыном, если хочешь отцом, только скажи, где живет «Золотая антилопа». Потом он все-таки узнал, где «Золотая антилопа», хотел много золота, ну и... Кончилось это плачевно. Вот у Путина тоже. Он хочет очень много власти. Да, еще, еще, еще. Кончится это тоже очень плачевно. Очень плачевно. Песков уточнил, когда Путин подпишет указ о поправках в Конституцию. Обхохочется. Что такое указ, да? Указ это подзаконный акт. Обратите внимание, у них, у них, как это сказать, совершенное непонимание того, как эти поправки в законную силу должны вступить, ибо они вступили в законную силу. То есть тот механизм и та процедура, которые предусмотрены Конституцией и действующим законодательством, уже реализованы. И поправки уже вступили в силу. Да? То есть это нормативные акты. Вот представьте себе, как можно да, высший нормативный акт в законную силу запустить, так скажем, под законным правовым актом. Как это может быть? Вот кто мне может объяснить? Это нонсенс. Почему произошло это? Потому что у них эта система не описана совсем нигде, ни в их законодательстве, ни в Конституции. Потому что это лажа, понимаете? Это херня. Они придумали херню и теперь не знают, как из нее выкрутиться. Вот я очень ждал, думал, как же они в, в, в эти поправки-то запустят. Да? Но они потому что, как Путин подписал 14 марта, все, в законную силу все вступило. Тогда еще... Это не, не, не могло не вступить. Либо тогда он должен был указать, с какого времени это вступит. И все. И ни при каких условиях, что для этого нужен еще какой-то специальный указ, какой-то специальный подзаконный правовой акт. Что, блядь, инструкция, блядь, дяди Паши, блядь, слесаря. Жесть какая-то, просто жесть. Я говорю, я удиву даюсь как юрист, всегда, просто. Я, я шалею от того, что они их Путин встречается с рабочей групп встретится с рабочей группой по поправкам, по подготовке поправку в Конституцию. Ну да, он же должен им там что-то каждому пообещать. Они же должны поручкаться. там всякие эти, как их, блядь. Ну, бывший министр юстиции, там этот был, как его на КТ-фамилии, потом Клишесы всякие, там, блядь, вся эта вот шобла. Они же должны поручиться, что-то у него спросить, и он должен им что-то сказать. Но они на что рассчитывают? Они рассчитывают на индульгенцию, что он скажет, что пока я у власти, вас никто никогда не посадит, не расстреляет и так далее. Но пока он у власти, а он не вечен, И он хочет с ними встретиться, а как мы с ними хотим встретиться, даже не представляете и вот. Мы с ними обязательно встретимся. Со всей этой шоблой. Слава, хочу выпустить фигурки. Путин на колу. Мне нужно будет платить тебе за авторские права. Зачем мне платить? Мы наоборот вам еще соберем. Здесь пришлете, выпустите. И при, пришлете карточку. Мы еще скинемся, чтобы могли их просто дарить. там Или где-то в интернете... Как-то, ну дарить-то, наверное А вообще, видите, как это По какой-то подписке надо Потому что если вы выпустите, будете продавать В интернете, ну у Путина наших Денег море, он скупит это. Если дарить, то опять же Будут путинские тролли просить Поэтому это какой-то должен быть приз Чтобы люди как-то вот Деятельностью против Путина за, за, за Такой приз Заслужили, да, ну там, например Прислали какую-то Картинку, как они там что-то условно нарисовали, да. Я уж не буду говорить, что там. Роботов-палачи. Хорошая, да, идея. В Петербурге задержали участников пикетов против поправок к Конституции. В Петербурге признаны действительно три десятка бюллетеней с участка. Это с того, на котором на журналиста напали. Видите, вот три десятка. Стоило парню руку э, подставлять из-за этого. Не, ну, парень геройский молодец, ничего не скажешь, но вы знаете, все это не имеет смысла. Его рука бы пригодилась в дальнейших классовых боях. Э,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 На нынешнем этапе нет. А какие вот мы... Я говорю бойкот, Навальный говорит бойкот. Какие-то другие люди говорят бойкот. Ну, это было объединение? было И в дальнейшем тоже. Но сейчас будут выборы в Госдуму. Я уже заранее могу сказать, что часть людей, которые говорил здесь бойкот, скажут, пойдемте на выборы. Потому что они будут в них участвовать. А я скажу бойкот. Понимаете? Какое возможно объединение? Но кого я, ну, кого-то я готов поддержать отдельно. да Леша Навального, например. Я за параллельную Россию. Так я тоже. Сейчас подозрили власть России в попытках повлиять на итоги голосования по Конституции. Это вообще обхохочется попытки Это клоунада, цирк был, а не голосование по Конституции, попытки повлиять. То есть, там должны были сказать, что мы таких вообще голосований не признаем, что это вообще не имеет никакого отношения к демократии, к избирательному процессу и так далее. И все, просто вот определенно, штампом таким, все, нахер. А тут вот повлиять... А что влиять? И... не, ну американцы прошли этот путь, да, они прошли. И, конечно, в данном случае Джефферсона надо вспоминать всегда, да, который говорил, что древо свободы нужно поливать время от времени кровью. Патриотов и тиранов. Для него это там, сплошное удобрение. Ну если так точно, если перевести. Да, естественное удобрение. И вот и все. То есть мы пришли к тому, что древо свободы сохнет. Осталось найти для него естественное удобрение. То есть сейчас вот... Путин с Элой Панфиловой договорились до того, что все нормально, все хорошо, все молодцы, всем спасибо. Да, ну что можно сказать. Ну единственное, что остается, да, это помните мастера Маргарита, когда Азазелла говорит, тогда огонь, огонь, с которого все началось и которого мы все заканчиваем. Все другого пути нет. Нет другого пути. Только остался огонь и все. Как Инри, да? Инри Натура Реноватор Интегра. Вот как. То есть, огнем природа обновляется вся. Ну, Алхимики, они знали истину. Осталось еще нашему народу узнать эту истину. И вот на студента из Ленинградской области завели дело о воспрепятствовании выборов. Воспрепятствовании ему вменили попытку поджога. Участковая избирательной комиссии обоссаться. Элла говорит, что в багажниках не голосовали. А теперь студенты привлекают к ответственности. Знаете, что хотел сжечь? Ну, один, вы знаете, в Калуге там палатку поджечь хотел. Да, поджег, вернее. Это избирательный участок. А здесь Всеволожский городской суд Ленинградской области назначил запрет определенных действий в качестве меры пресечения 19-летнему студенту по делу о попытке под, поджечь избирком ну, 28 июня пьяный студент с целью воспрепятствия общероссийскому голосованию по поправке в Конституцию пытался поджечь вагончик, в котором находился УИК номер 139. Использовал коктейль Молотова. Эл Панфилова говорит, нет никаких голосование в багажник вагончик все голосование в вагончиках да и не натура а реноватор интегра да, так и получается я думаю картина репина приплыли ну у репина нет такой картины приплыли да есть картина не у репина так что Блин, забыл, представляете. «Не туда заплыли» она называется. Но это не картина Репина. Как же художник-то Там монахи, бабы голые купаются и стирают. Такие в телесах, такие прям серьезные. Такие монахи охеревшие в лодке. «Не туда заплыли» называется. Но погуглите, чья это картина-то я забыл. Художника так, Эллочка-людоедка, да Хайвазовский приколоть, что ли Какой-то нафиг Хайвазовский Нет, вы нормально погуглите Я просто забыл Если вы мне напишите, я сразу вспомню, что это за художник Такая Просто хочется рвать и метать Ну и не надо себя Ограничивать Я говорю каждый день Если вы э, не подосрали режиму День прошел зря Поэтому надо Каждый день что-то делать Против этого режима Так И ровно Не ни в, ни в коем ни, ни ни, ну, ещё, ну Я вот сейчас при вас Вынужден буду гуглить Что ж Потому что ну, сейчас не туда заплыли, да, как-то она так называется. Смотрим. Не туда заплыли. Славьев, да, конечно. Славью, Вот. Монахи не туда заехали. Не туда заехали, она называется. Вот она. Сейчас я ее покажу. Так. Угу. Так, что... Чтобы уж очень... Славьев. Опа. Угу. Блин. Я извиняюсь, ну просто потом я буду долго-долго думать. И вот она, да, нашел. Все. Покажу сейчас. Вот картина такая. Знаменитая Соловьева, как его Лев Григорьевич, кажется. Вот. Ту картину, которую всегда приписывают Репину, там приплыли. Вот так она выглядит. И вовсе она не Илья Репина. Хорошая картина, мне нравится. По сути, такая там Русь изображена, настоящие такие монахи. Лев Григорьевич Славьев. Ну да, вот видите, вот, Лев Григорьевич точно. Люди ли где, да. Суд в Москве признал законным взыскание 2,3 миллиона рублей с организаторов несогласованных акций. Но это, я так понял, с Навального, с Любовисоболь, Соболь, Жданова, Албурова там, и так далее. И мана, ой, мана, шамана таскали в суд Верховный, я так понимаю, долго э, судились, рядились и на завтра решение отложили, будут его выпускать или не будут. Пишут, что он подавлен и заторможен и очень сильно похудел. Ну, правильно, его там колют не пойми чем и лечат, Да. Сотрудники ФСБ из Петербурга изъяли арсенал оружия. Каждый день мы слышим о каких-то арсеналах, которые они изымают, удивление вызывает. И вот интересно, курьеры Яндекса и Деливери... Клуба, да, а помните, Деливери, интересно, Деливеранс, помните песню «Успеть», Деливеранс, там тоже про гастрономы и все такое прочее, только там это освобождение, а Деливери Клуб, я так понимаю, это доставка, клуб доставки, так вот клуб доставки, курьеры подрались с курьерами Яндекса, 30 человек, я друг понял, что я уже где-то читал эту новость, и вдруг оказалось, я вспомнил, что мы говорили об этом, что надо больше информации в апреле они дрались, а до этого они дрались крупная драка была в марте а, прошлого года, то есть это постоянное такое развлечение, вот так это развлечение выглядит так, опа что-то так. Битва что-то не запустилась у меня. Опа. Не пошло видео. Ну, ладно. Вот, видите, там 30 человек, говорят, махались между собой. Очень интересно, да. То есть, вообще, битва 30. Помните, ну, в русском варианте, на бой 30, все, комбат, да битва 30 столетней войне. <когда>, когда французы с англичанами решили там помериться, и вот 30 против 30 устроили рубку. Так и вот эти ребята, то есть они постоянно устраивают какие-то рубки. Я вот хочу напомнить. Очень вот, вот этот случай напомнил, собственно, битву 30 да, а, так российская историческая наука обходит это событие, а вот западные историки очень любят, поскольку оно такое... Как бы сказать поучительная Оно очень поучительное Это событие, когда англичане Ну там англичан, собственно, человек 8 было да А остальные были э, Командир вообще Бранденбуржцам был, а там Остальные были Отовсюду И норманы Там различные И немцы, и кого только не было И вот а французы, ну бритонцы, так их назовем, они 30 человек против 30, вызвали на поединок 30 англичан. Собственно, в войне было перемирие и как раз они между собой решили драться. Но на самом деле это в любом случае не дуэли, не рыцарский поединок, это часть войны. Англичане забыли о том, что это часть войны. А французы очень хорошо помнили, когда французы начали проигрывать, их командир был ранен, и в общем-то уже все. Все было уже решено. Один из оруженосцев, ну, в принципе, очень благородный человек. Да? Совершил не очень благородный поступок. Гием де Монтаван его звали. И, в общем-то, в Европе, наверное, особенно во Франции. Ну, и в Англии тоже это имя знакомо. Не только историкам, потому что это пример э, действия. Такого действия, которое может быть не совсем красивое, но очень эффективное. Они дрались э, пешими и когда он исчез его никто не заметил и когда он вернулся на лошади полностью экипированной на рыцарской лошади то конечно победить его было невозможно то есть он снес всех восемь человек погибли сразу и битва была предрешена но ну, общем сразу же наступил исход и знаете, по-разному оценивают, то есть это так же, как вот в Японии э, легенда о Ревнинах, так же и здесь по-разному всегда оценивают э, поступок Гиема, да, но, но он был эффективным. Поэтому, как говорил, кто говорил, что на войне от вас не потребует быть милым. И я к чему это рассказал? Сейчас, собственно, идет война с Путиным, если кто-то думает, что это рыцарский поединок. Он сильно заблуждается Нет никаких рыцарских поединков сейчас И победит неблагородство Гием де Монтабан победит На лошадке экипированной Понимаете? Поэтому если есть возможность Ударить этим козлам в тыл Как бы это ни было там Неблагородно Надо это сделать Понимаете? Если у вас такая возможность есть Лично у вас Надо ударить в тыл А с этими, конечно, очень интересно, с Яндексом и вот Деливер клуб с этими, как их, господи, с курьерами. Это прям какая-то субкультура нарождается, да, бойцовская субкультура. и Я думаю, что будет продвигаться и дальше, когда такие вот структуры какие-то очень э, серьезные там, Торгующие организации э, Будут Конкурировать между собой И в, в своем штате Иметь людей, а не машин А потом такие же бои пойдут Между людьми и машинами Понимаете? То есть у, у одной фирмы будут машины Там роботы, у другой люди Люди будут уничтожать этих роботов э, Биться Вообще как криминолога меня всегда интересовало э, вот такое явление, как противоборство определенных групп, не только этнических, не только социальных, иногда профессиональных. Вот в Саратове, вы знаете, есть индустриальный техникум, ну Гагарин его заканчивал. И всю жизнь даже мне удавалось несколько раз подраться с индустриками, хотя я ничего плохого против них не имел. Вот, но периодически, так как я жил у Липок, периодически сталкивался с ними, и, в общем, приходилось только защищаться. Поэтому, ну, с попеременным успехом, то они мне зубы бьют, а я там кому-то так накостыляю очень сильно. Да? И даже уже в такой в заключительный этап, то есть в 90-е годы, я не скрою, когда там кто-то из этих индустрий там что-то выпендрился на... Каких-то дам, которые там жены моих работников, что-то мы все это общагу там раком поставили. Просто Алегр приехал там. И ну, я тогда действовал не как против каких-то вот там злодеев. Я тогда не мог понять, зачем же они-то это делают. И до сих пор для меня всегда это загадка. То есть, как какие-то группы профессиональные там. И они между собой или там по месту жительства эти живут там, а эти живут через дорогу. И друг друга ненавидят, по какой причине совершенно непонятно. Нет, есть повод, конечно, но в чем причина? О том, что люди должны все время конкурировать. Я больше скажу, у меня в учебнике физики, который мне достался, ну, может быть, пятому, десятому, там, ну, старый такой был потрепанный учебник, под э, портретом Гагарина было написано индустрик-падла. Можете себе представить, Гагарин наш кумир, но кто-то там из тех, кто учился с этим учебником раньше, это написал. Поэтому, это очень интересная тема. Продолжаю тему... Слава, продолжает твою тему «Победа любой ценой». Да? И... Так... Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом. Говорят, что 10-го еще это числа было, и июня, и могло быть столкновение. Один шел на взлет, другой шел на посадку, чтобы заправиться. Это Осло-Дубай, рейс Эмиратов. Вот. и Уже один самолет Эмиратов потерян в Ростове. И они почему-то прицепились к этому Ростову как клещи. Зачем им это нужно? непонятно вот и я так понимаю диспетчер один сдал смену другого не предупредил а, и самолеты шли в общем то практически на одной высоте друг навстречу другу ну по высоте это были пересекающиеся курсы один снижался а другой поднимался и вот в какой-то точке они должны были пересечься но кто то из соседей, кто тоже находился и крутил вахту, да, увидел на экране, что самолеты сближаются. Сейчас, в общем-то, система такая, что можно на любом компьютере это увидеть. И позвонил, и, в общем-то, самолеты развели. Ну, теперь говорят там, естественно, что опасности не было, но эксперты проанализировали, говорят, что опасность была сумасшедшая просто, просто сумасшедшая. Ну, понятно, что это два самолета в небе очень небольшие, и когда даже они идут пересекающимися курсами, не обязательно они столкнутся, они могут пролететь очень близко друг от друга, один может попасть в турбулентность, которая осталась от пролета другого самолета, а там тот может даже это и не заметить. То есть, в общем-то, это все мы проходили. Вячеслав, Саратов всегда особенно 80-й районный район. Я это помню, изучал эту проблему, профессионально изучал. И опера, которые занимались этой проблемой, рассказывали мне, что это противодействие бандита Кошкина и Хапалина. Я абсолютно с ними не согласен, потому что я знал тоже ситуацию изнутри, опрашивал людей и влияние на молодежные группы Хапалина или тем более Кошкина было минимально. Они могли повлиять на каких-то бундыков своих, которых э, там привечали, да, но они не могли повлиять на все эти группы. Это да, это я помню. И вот тогда мне как раз в голову пришло, почему же это происходит, почему там индустрики дерутся, почему заводской дерется против Кировского и Ленинского, когда это находится на огромном расстоянии друг от друга, надо еще туда поехать, с кем-то задраться, там что-то устроить, какие-то рок-н-роллы Так что до сих пор у меня нет ответа на этот вопрос. Это должно изучаться очень серьезно изучаться. Это никогда серьезно не изучалось. Возбуждено дело о массовом заражении выходовиков общежития на Ямале То есть, вот видите, виноваты какие-то там дяденьки Будут опять не, не те, кто отказался устраивать карантин Потому что надо качать нефть, газ и деньги Путину в карман Ну а какие-то там промежуточные люди, кого не жалко Движение на Тверской полностью выкрыли, перекрыли из-за крупного пожара. Да, сегодня видео везде прошли, как горит дом на Тверской, 500 метров, пожар, то есть такой крупный. Ну, такие пожары случаются каждый день, просто Тверская это центр Москвы, и сразу же после выборов очень внимательно... Все наблюдали, потому что в день выборов или сразу после случаются очень крупные пожары, катастрофы. Помните, манеж, манеж сгорел, когда Путина избирали. Да? Ну, рисовали, вернее, когда Путину. Да. И в Кирове взрыв в жилом доме пострадавшего отправили в реанимацию. Что можно сказать Опять ГАЗ опять, опять то же самое пишет Кошкин это мясник Синов Да Кошкин это из Кировского района Который потом стрельнул в Свою жену и на этом все закончилось Противостояние А просто застрелили Того посадили, этого застрелили И все, и все противостояние На этом закончилось да? вот. А потом Появились уже Локальные какие-то Бандитские группировки и все. А вообще все это интересно с точки зрения а, изучения криминологом, да, то есть, вы помните, первый в Советском Союзе а, взрыв, а, когда а, мясникат взорвали а, с он, в 83-м, наверное, году, представляете, первый взрыв. В Советском Союзе такой криминальный. И это в Саратове было. Вот как раз э, в связи с э, синым рынком. Так. Выборги медики спасли подавившегося посетителя кафе. Представляете, парень в кафе Сидел, подавился, медики пишут Что приехали, парень лежит Все спокойно кушают Они подошли, стали его откачивать ну Поняли, что его надо госпитализировать и, Слава богу, они его спасли То есть, никто Совершенно не помог этому парню Хотя можно было ну что Подавился человек, в чем сложность Помочь И когда они его уносили То официант забрал у этого парня телефон, потому что он не оплатил счет. можете представить потрясающую ситуацию. вообще просто телефон забрал у человека, который все а, уехал в больницу в бессознательном состоянии, вполне в терминальном, возможно, да, то есть вполне возможно умирающий. жуть, конечно. в ковидном госпитале умерла депутат Екатеринбургской думы Елена Дерягина, то есть она тоже знаменитая, что-то говорила там какие-то слова, которые стали крылатыми, да, вот, как и все эти, которые, макарошки там и прочее, прочее, ну, вот, задвинулась, задвинулась, говорят, было 64 года, да, when I'm 64, пум-пум. Ну, убит повеселее, да. Ну, что я могу сказать? Видите, депутатский мандат не защищает от смерти, да. За депутатство нельзя купить жизнь. Помните, за деньги жизни купишь, да, а тут вот за депутатство. Так. Новосибирские дети, воспользуясь наводнением, мы искупались в лужах, и в Томске тоже жара, и проливные дожди, и тоже люди там в лужах купаются. Кстати, в России в этом году, пишут, стали чаще тонуть дети. Удивительно, да, потому что накануне я говорил, что, ну не накануне, я имею в виду, когда купальный сезон начинался, я говорил, что будет особенно тяжелый. И это очень легко прогнозируется. Вообще сегодня много интересных вещей. Вот в Ленобласти засыпало двух рабочих, опавших Помните, несколько дней назад я говорил, что сейчас будет волна вот этих засыпаний. Когда с ребенком все случилось, его засыпало, я говорю, будьте очень внимательны. А дальше вообще интересно. В Подмосковье начали проверку, после того, как на ребенка, как ребенка убило осколком упавшего стекла. Упало стекло откуда-то и убило ребенка. Помните, я говорил, что волна началась, ударили одного плиткой ребенка, другого бутылкой. Я говорю, теперь смотрите, в касках ходите, помните? Вот, смотрите. То есть, не надо быть пророком никаким, чтобы понять, как, как случаются события. Важно фиксировать события и вовремя на них реагировать, чтобы это не повторялось. Вот ребенка убило стекло, повредило сонную артерию. Жуть. Мальцев, вопрос, традиционный фонд в Европе, что есть что сказать про это? но это надо сказать тех, спросить специалистов. Надо спросить специалистов, потому что они сказали, все нормально, все хорошо сразу стало, как только они между собой перетерли. И в Монголии, в той части, которая граничит с Тывой Алтаем, карантин по бубонной чуме. Ну, там всегда бубонная чума, там всегда есть случаи заболевания. Ну, представьте, самое любимое блюдо монголов – это сурок. Который является распространителем Бубонной чумы Этого сурка ловят Ну или там стреляют Ну как правило ловят силками там какими-то Потом Они его потрошат Прошу прощения за подробности И набивают Раскаленными камнями То есть камни какие-то Раскалять до бешеного совершенно температуры в костре. Потом в живот и куда-то его там закапывают. Вот. И так он у них там какое-то долгое время готовится. Но при этом остается конечно сырым. То есть, представляете, они сколько с этим сурком работают. Он там весь в блохастой. Блохи чумные очень часто. да, И человек совершенно спокойно укусит. Плюс потом он еще и сам недожаренный, и человек его ест, но вот там кто-то уже, видите, какую-то летущую мышь недожаренную покушал. как Я считаю, что это шутка века, что если вы говорите, вы говорите что один человек не может изменить мир... Если вы говорите, что один человек не может изменить мир Значит вы никогда не ели недожаренную летучую мышь там, Или недоваренную летучую мышь Вот это совершенно точно Но я не думаю, что чума В какой бы там форме она ни была Да Убонная, легочная, как угодно, представляет большую угрозу для каких-то соседних территорий. Территории Монголии она уж навряд ли вырвется. Как она вырвется? Или чума, это не коронавирус. По соседству с Россией обнаружился новый вид комаров-переносчиков малярии. По соседству с Россией это в Финляндии. И докладывает об этом институт в Хельсинки. Видите, то есть комары, которые являются переносчиками малярии, становятся все более и более северными жителями. И вот обилие комаров в Москве пишут. Ну, говорит, это очень хорошо повлияет на популяцию птиц. На популяцию птиц может это хорошо повлиять, а на популяцию москвичей вы знаете, как это может повлиять в изменяющихся условиях? Комары являются разносчиками малярии, конго-крымской геморрагической лихорадки, еще целая куча всяких заболеваний, которые, возможно, а, ну, бывает в жарком и теплом климате Но сейчас же климат меняется Поэтому если там Каракурты доползли уже до Волги И, и в Энгельсе находятся То есть это та сторона Волги от Саратова да, То комары-то еще дальше залетают Чем заползают каракурты Которые всегда жили там в пустынных степных районах Причем очень далеко так что все меняется. Чума в Кремле. Да, самая главная чума – это в Кремле. Вячеслав, здравствуйте. Посмотрите в Инстаграме сообщение мое. Хорошо, но я давно туда не заходил. это Не имел времени, прошу прощения. Каждый раз говорю, все, я там в субботу-воскресенье выйду в Инстаграм. И в субботу-воскресенье всегда целая куча таких дел, которые вообще не то, что в Инстаграм из дома не позволяют выйти. За все время. Один раз только вышел из дома и съездил на море. Так. В Москве мужчина похитил шестилетнюю летнюю девочку. Вывез в лес. Малышка смогла сбежать. Вообще какая-то страшная, чудовищная история. Фильм ужасов. Этот ребенок прибежал. Ее госпитализировали, у нее черепно-мозговая травма, стрясение мозга, ушибы, ссадины, и, и какой-то, значит, неизвестный мужчина ударил ее по голове. Представьте, потом повез в лес, то есть неизвестный абсолютно. Жесть какая-то, просто жесть. То есть Немедленно этого неизвестного мужчину надо ловить. Но я не знаю, насколько полиция сработает. Хотя, наверное, камеры это записали этого. Ну, обратите внимание, камеры записали человека, который метнул там коктейль молотого в правительство Саратской области. Лицо, я уже думал, ну все, парни теперь схватят спасать. Ни хера, не нашли. Так что, ну, слава богу, что не нашли. А вот здесь, конечно, хотелось бы, чтобы нашли, и чтобы эту угрозу снять. Потому что если такой зверь, да, разгуливает, то его надо останавливать любым путем. В данном случае меры, которые путинцы применяют, обычно они, я не знаю, насколько эффективны. Там ничего уже не работает в этой России, блядь, путинской. Но будем надеяться, что попадется раньше, чем совершит злодеяние. И Следственный комитет отказался проверять заявление родителей Екатеринбуржца, убитого силовиками. Да, вы представляете, о чем проверять, да, там все, все нормально. Хотя прокуратура заявила, что они незаконно ворвались к нему. Если незаконно ворвались, то как можно незаконно ворваться и законно убить? Вот вы мне скажите. То есть, это следующее действие после незаконного. То есть, если они незаконно ворвались, значит, он законно оборонялся. Горжевая цена на бензин 95-й опять бьет рекорды. И 58, и 445, 58 тысяч 445 за тонну. То есть на 1,1% поднялось. Ну, теперь они стесняться не будут. Но с выборами они не постеснялись, Еще им с бензином постесняться. Все, они видят, народ молчит, народ можно загибать. Они проверили, народ молчит. Ну, пожалуйста. Вячеслав, выходили голосовать. Это шутка. Интересно, куда я могу Во-первых, я за бойкот А во-вторых, куда я могу сходить Проголосовать, интересно а? В посольство Российское Я туда не хожу И не могу туда ходить Ни при каких обстоятельствах Ну, честно говоря Я и не хочу туда ходить На создание временных рабочих мест В РФ дадут миллиарды рублей, вот в частности в начале выделяют 4 миллиарда на временные рабочие места понимаете, 4 миллиарда которые распилют сразу какие временные рабочие места, о чем речь это деньги сразу такие подраспил, причем под ноль, ни копейки ни на какие рабочие места не уйдет все будет украдено все под ноль будет украдено то есть сейчас видите, все ну понятно, что Мишустин там загибает со всех сторон, дай денег а что-нибудь. Ну, вот временные рабочие места. Ну, на тебе. Раз, забрали. Самое главное, чтобы повод был. Вот такие вот. Китай назвал российские ядерные ракеты устаревшими. Ну, вы понимаете, это предвоенная риторика. Как говорят, да, у них там барахло одно там туда-сюда. То есть, Китай никогда э -э, по поводу этого не говорил. А сейчас говорят, да, ядерные ракеты у них какие-то не взлетят, какие-то в шахтах взорвутся, какие-то взорвутся на мобильных установках и так далее. Это предвоенная риторика, чтобы как-то своих успокоить, если вдруг начнется, ну и подзадорить, то есть, чтобы сказать, да, да, если у них так все плохо, давайте. Причем интересно, то, что говорят, вот пока там воеводы, эти ракеты, все очень плохо, да, а вот сейчас новые ракеты Сармат, запускают, тогда, может быть, все будет хорошо. Ну, то есть, тогда надо как раз успеть в этот стык, пока старые ракеты там не летают уже, а новые еще не поставили. Это очень странная риторика, очень странный Китай обычно такое не допускал. Они говорили там, ну, в 55-м мы там разберемся насчет оккупированных территорий. Вот бывшего, значит, главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико обвинили сразу по трем статьям. То есть решил, решил Лукашенко добивать его. Этого Бабарика Ну я так понимаю что с Путиным Поговорил Путин не против То есть на мины этого Бабарику кинули Путинские там Газпромовцы скажут давай мы там Тебе поможем Ну оказался разменной картой Но напугал сильно Лукашенко Я так понимаю Что тот э, что-то пообещал Владимир Хазаров. Славик, напиши на лбу революция. Вот это будет агитация. Владимир Хазаров, а почему тебе не написать на лбу революцию? Бля? У меня, понимаешь, революция написана вообще на каждом сантиметре моего тела. Да? Каждый день я здесь. Я есть революция. А есть революция. А ты как-то себя не проявил. Поэтому, чтобы ты как-то мог приобщиться к революции, напиши ты у себя на лбу Революция. И тогда, наверное, как ты себя проявишь. Хорошо? Договорились? Вот, да, вот тут Чер... Черненко Владимир пишет: Хазаров, пример покажи на своем лбе, да. Путин призвал резервистов, к чему бы это, как к чему, ну к тому, чтобы он промывать мозги, там же политруки будут, замполиты политруки, а по-прежнему комиссары. Вячеслав, нужно ли снимать мораторий на смертную казнь в России и применять ее в отношении чиновников, по примеру, Китая? Ну, если снимать мораторий на смертную казнь, то только в отношении тех, которые э, чудили во время Путина, то есть вот в этот период путинский, да, в новой России нам не нужна смертная казнь. И мы должны такие условия создать, что просто ни один человек, тем более чиновник, не, мог, не может на эту смертную казнь накрутить себя. Да? То есть не успеет просто за каждый малозначительный поступок сразу увольнение и все. Как, какой смысл ждать, пока он начудит. Поэтому я думаю, что мы должны от смертной казни избавиться навсегда. Вот такие вот пироги. Ага. Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия, программу Плохие новости. Напоминаю, что у нас прямой эфир под видео есть у нас э, э, строчки. Первая строка, то есть не первая, там я же порядок перепутал. Есть строка для спонсоров, и это очень важно. Потому что без спонсорских денег вообще очень будет все тяжело Вообще никак Так, Потом есть строчка для волонтеров И я прошу людей, будьте волонтерами Помогайте нашему движению Помогайте в борьбе с Путиным Это очень важно И есть строка для партизан Мальцева то есть партизаны – это по-французски сторонники. Для сторонников Мальцева строчка. И если вы зайдете на сайт, то вы можете проголосовать за соответствующий герб наш. Прошу принимать участие в конкурсе на гимн. Присылайте гимны. и Я думаю, что у нас будет... Реально действующая, серьезная организация со всеми атрибутами, которые исчезли у Путина. Да? То есть мы должны иметь некую ту сакральность, от которой отказался Путин. Михаил, дядя славно благое дело. Здоровья вам и вашей семье. Оксана Щусь, у чиновников в запасе от 17 до 47 миллионов голосов мертвых душ при условии, что население РФ под неизвестным подсчетом 90... по независимым подсчетам 90 24 миллиона, поэтому голосовать бессмысленно, они всегда перекроют любой результат. Что кажется по, по праву, то по закону они вступают в силу после одобрения на голосование Статья 8 часть 3 ФЗ. Вы знаете, Оксан, вот... Сейчас э, много после этого голосования э, было примеров, э, ну, такого незаконного голосования со всего мира. И вот приводили пример э, Ливии, где диктатор э, в свое время, в 1927 году э, смог, а не не Ливий, другой какой-то... Э, страны надо посмотреть, да, где смог в 10 раз количество населения увеличить на голосовании. То есть одно, одно количество должно было проголосовать, а результаты в 10 раз были больше, То есть не 100%, а 1000%. Можете себе представить. Поэтому, когда вы говорите, что для них нужна какая-то цифра, абсолютно никакой, Хотите, они миллиард бюллетеней напечатать, Что, типографии миллиард бюллетеней не напечатают? напечатать. Это во-первых. Во-вторых, им не нужно миллиард бюллетеней. Они берут итоговый протокол и пишут там любую цифру. Вот какую хотите. Вот любую цифру. И с этой любой цифрой приезжают в избирательную комиссию и там это вносят в газ выборы. Поэтому пофиг. Они могут зарегистрировать на этом участке сколько хотите избирателей. Кто там? Там же нет этих фамилий. В газ выбора только цифра стоит. Все. И, не вслух. А... А... А... Желаю вам здоровья и сил. Да, пожалуйста, напишите письмо. Я ну, с удовольствием вам отвечу. И, и я, в общем-то, думаю, дам вам дельный совет. Ну, по крайней мере, так получается. Вы знаете, я в своей жизни обратил внимание, что наиболее дельные советы э -э -э, даешь посторонним людям. Вы знаете, я когда-то сказал фразу еще достаточно юным человеком. Я сказал, что у меня наиболее хорошо получается читать в душах людей, от которых мне ничего не нужно. Вот если от этого человека мне ничего не нужно, я могу прочитать все. Для меня как открытая книга. И если только у меня от нее что-то нужно, лояльность там, или там эта женщина, там любви, или еще. Все, это сразу закрывается, я ничего не вижу. Вообще ничего. А вот если ничего не нужно, то это как открытая книга, я вполне могу посоветовать что-нибудь умное. Слава, в Инстаграме на выходные ведете эфиры. Да вот, вел как-то, а теперь забросил. А зря. Я давно не сходил. А здесь на выходных с пацанами будете? Да, будем. На выходных будем. И так. так, это опять Инна, да? Кутырев Андрей на мелкие расходы. Спасибо. Леонид на помощь каналу. Спасибо. Здравствуйте, Вячеслав. Это опять то же самое. Да. <laughs> Спасибо. Я вам опять еще раз здоровья, еще раз желаю. А, так. Все будет хорошо. Я говорю, напишите, я вам отвечу. Старый лейтенант, по усмотрению, что такое адрес в телеграмме, я так и не понял. Ну, как, телеграм-канал? Ты че? Ну, есть телеграм-канал. Там есть мой никнейм. ВВМ Альцеп. Какой он там. 064. шестьдесят четыре. Вот мой никнейм. Установи телеграмму себя, и, и пусть кто-то там поможет тебе и все и свяжешься, но записался. В общем, идем на, на сворачивание терпения, здоровья, хорошего лета. дамы, привет, и лучше пожелания не вслух. Понял. Хорошо. Привет. Я передаю привет. Позвони. Самый простой путь. Ну, позвони. Там есть координаты мои у кого угодно. У Юры, у Инны, у Саши, у Сережи. Ты же всех знаешь. Позвони. Да и вы тоже смотрите. Серега, Саш, ну помните же. Человек, как-то свяжитесь с ним, дайте мои координаты Ната, Здравствуйте, Вячеслав, на ваше усмотрение Мы с вами не знакомы, пока я тоже на народовластие. уже вам говорю сразу, если без меня пойдете на баррикады Там вы лучше не приходите Ха, Хорошо, вот я говорю, это самое главное Когда вас станут женщины, уже никто не остановит к Женщины это основной двигатель революции Это всегда было и всегда будет Всем вам здоровья, привет жене и девочкам Спасибо вам за ваш тяжкий труд и терпень Да здравствует революция Спасибо огромное, Ната Огромное спасибо и вам Удачи и всего хорошего Так Взлом онлайн В десятом году служил в пожарке под Шойгой Вякнул против поборов премии 50 а, на 50 Итог уволили меня, жену подожгли гараж, а, жажду мести Судья а, юрист пожарки, его папа отдел кадров ФПС-22 Главврач МЧС-59, вешаетесь про вчерашнее сообщение Не могу скинуть фото, я застал и удалил фото Меня видела соседка Понял, хорошо. Ничего страшного. Спасибо. Людмила. Спасибо, Людмил. Дмитрий, спасибо за выход из Матрицы. Привет из Саратова. Спасибо, Дмитрий. Макс, спасибо. Денис Крымск. Привет, дядя Слав. У вас... И ваша семья. Я партизан, я волонтер, я спонсор. Я вчера прочитал. И уже я мальцевский. Это вчерашний. Ну, еще раз с удовольствием читаю. Мою родину спасет только революция. Это цитата дня. Лозунг партизан. Заголовок для листовок и плакатов. Да здравствует революция. Спасибо. Да здравствует революция. Так. Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия. Программа «Плохие новости». Напоминаю, что... Под видео есть строчки для спонсоров, для волонтеров и для партизан. Партизаны – это сторонники. Не пугайтесь такого страшного слова, но вы должны понимать, что партизаны – это те люди, которые, когда все начнется, должны четко представлять, с кем они и, и, и как далеко. Понимаете? То есть тот, кто называет себя партизаном, ну, должен быть готов с нами идти до конца. Это очень важно. Андрей Градов. Пока нет студии, сними на телефон ребятам сырный отдел универсама, а то ждут. Хорошо, студии тут ни при чем. Я просто как-то занимался делами, не до этого был. Сырный отдел не проблема снять. Леонид на студию Я думаю, что даже не столько сырный отдел удивит да. Я думаю, скорее удивит э, какой-нибудь отдел, связанный с фруктами и овощами Вот где чудо, то есть чудес Это просто чудо из чудес, реально. То есть такого вы не на одном рынке России не увидите даже близко и все это вот, помидоры Имеют вкус помидоры Как там у бабушки в детстве Где-то там с огорода Огурцы тоже имеют вкус таких Огородных не каких-то Там которые вот, Таким непонятным способом Выращены да, там На асфальте где-то Я помню как-то был такой даже метод лечения у нас совхоз весна был и там на этом на таком грунте странном выращивали огурцы и если этих огурцов переешь а у человека камни то камни выводились то есть, вначале было очень херово, а потом вылетали камни и все, никаких камней. Это серьезно. Я уж не знаю, чем там их пичкали. Но это еще в советский период. Потом все изменилось. То есть, в 90-е годы почему-то огурцы приобрели другой вкус. И не такие были жуткие. Леонид, на студию, спасибо. Артем, спасибо. Спасибо. Ненавижу имя Гарик. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Чуть-чуть на помощь с путинских щедрот. А это уже было. Первого числа. Спасибо. еще раз. Так. Смысл жизни. Любить и быть любимым. Это я понял, когда прожил в Европе два года. Влюбился в москвичку и теперь возвращаюсь на родину. Лёха Муромский. Молодец. Поздравляю. Удачи. Я думаю, что смысл в жизни, он не один. Это, знаете, это как, как матрешка. Как матрешка. Я думаю, смыслов достаточно много. Только один в другом. И в какой последовательности нам это не узнать, пока мы не дойдем до самой последней матрешки. А она может оказаться не последней. Она может оказаться просто той матрешкой Которую мы не открыли Не смогли открыть А там может быть еще другая А за ней еще другая Кто ее знает Поэтому это Очень странное состояние Находить смысл жизни Гораздо хуже потерять его Поэтому я Лех желаю всего самого лучшего И если есть любовь И все самое такое самое хорошее все, то бойся вообще это стряхнуть состояние. Замри. Замри. Постарайся максимально из этого состояния извлечь пользу. Оно, к сожалению, будет не всегда. Максимально. То есть есть вещи, есть вещи, о которых я сожалею в этой жизни. И все эти вещи связаны с любовью. Представляешь? То есть нет каких-то других вещей. Там ни с деньгами, там, ни с какими-то там ништяками и так далее. Только с этим. В жизни нет смысла. Ну, как, как же в жизни нет смысла? В жизни очень много смысла. Если бы не было смысла, мы бы не жили. Это совершенно однозначно. Даже с точки зрения обычной формальной логики. «Бессмысленного не существует». Это аксиома, кстати, хорошая цитата, весьма философская. «Бессмысленного не существует». О, я даже запишу. Я это никогда не говорил. Спасибо, что смотрите. Да здравствует революция. До свидания.